Пусть всегда здоровится, любится, мечтается. Все, что ты задумала, сходу получается. Планы пусть не рушатся, время не торопится. И пускай лишь лучшее в сердце твоем копится. С днем рождения!